Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами поговорим об округах. У нас есть самый маленький округ в городе Краснодар. Его еще называют Западный Округ. В него входит юбилейный микрорайон, хозяйственная Академия, район сельхозакадемии и набережная Кубанская Набережная. Но он в то же время самый дорогой. На сегодняшний день. А, так как например, юбилейный микрорайон, прекратилось строительство. Он самый новый, из старых его еще называют, потому что там начали строить буквально в конце 80-х, то есть от 85 -го года, и закончили строительство. Вот уже буквально в прошлом году, в 2016 году, последние дома возвелись, в этом 2017 году последние дома возвелись в юбилейном микрорайоне. Там запрещено больше строительства. От этого у него квадратный метр в микрорайоне очень подорожал, буквально из-за того, что там прекратилось строительство. На сегодняшний день там можно приобрести в э, старых э, домах, так называемых старых домах, тех домах, которые построены в 90-х годах, в 95 году, да, можно приобрести двухкомнатную квартиру в пределах 3 миллионов, 3, за 3,5 там можно приобрести 3-4 комнатную квартиру. Вот, но в то же время, если будет с хорошим ремонтом квартира, то она будет стоить в пределах 5 миллионов. Ну, если поторговаться, можно будет... Ну, определенную сумму сбросить. И все это будет зависеть от состояния квартиры и от жадности хозяина. Вот. А, район Кубанской набережной. А, здесь у нас элитная недвижимость. А, здесь очень дорогая, а, очень дорогая <coughs> стоимость за квадратный метр. Порядка 110 тысяч за квадрат идет. И очень большие площади квартир. Здесь рядом располагается парк 30 лет победы, Затон. Но в то же время в советских домах, которые вот располагаются, начиная со строительства 1985 года, вот в этом районе можно купить небольшую малогабаритную двухкомнатную квартиру, порядка 47 квадратных метров. Она будет стоить где-то порядка 3 миллионов рублей. 3,3,100. Чем ближе к центральной части города, тем чуть-чуть дороже эта недвижимость. Есть недвижимость, которая здесь в Сталинках. В Сталинках будет квартиры немножко подешевле. Но опять же, будет все зависеть от состояния самой квартиры, как давно там делался ремонт, в каком состоянии сам дом. Вот. Ну, микрорайон западный, он самый маленький. Разница в цене. В новую квартиру на юбилейном микрорайоне, например, двухкомнатную можно купить за 5 миллионов, да, а в монолитно-кирпичных домах, а, либо за 6 миллионов при чистовой отделке, но а, будет цены достаточно сильно варьироваться, опять же, а зависит все от домов, которые у нас бизнес-класса, либо комфорт-класса, то есть там достаточно большое количество именно вот в такого жилья. Же...